Всем здравствуйте, меня зовут Саунина Алла, я из города Владимира. Приехала сегодня в этот потрясающий солнечный день на обучение в Мегастом. Курс у нас проводил Шарегин Андрей, мне безумно понравилось. Информация была подана в таком формате, что мог понять и человек, который первый раз а, пришел а, с проблемой работать в соцсетях, так и человек, который уже работал какое-то время в соцсетях и знает какие-то нюансы. То есть информация сформулирована и подается а, под таким соусом, что все понятно, все доходчиво. А, каждый момент обговорен был несколько раз с разных ракурсов. А, были раскрыты секреты, были а, объяснены детали, а, мельчайшие подробности, которые... В обычной жизни даже просматривая какие-то обучающие ролики на YouTube или в других социальных сетях, узнать просто невозможно. Максимально информативный курс, просто огромное человеческое спасибо за то, что лектор так доходчиво все объясняет, таким максимально понятным для обычного человека языком. Приедем обязательно к вам еще раз, я думаю, что наша стоматология будет приезжать к вам не только на курсы по продвижению, но и на курсы по медицине, для нас это очень актуально и важно. Спасибо вам большое за предоставленную возможность.